Банде Гурупада Дандам Бхактапинда Саманитам, Шри Прабхум Бандени Там, Си Нанду ванча калпаторусче кипасинд бевач, патитаананг павуни бхавишнаби бью, о, наму, нама, мукан каротивача Сновактипаде деви шаттабхтуи намо нама Нараяно намаскитто норончайванороттамам Девинсара сватингва самтату жайохумдева Сангхирта Бхакти прамодакшья годаруны дейям сада при вавакно мвистудухам сива виренче сараньям битати хам ванотваал вавади бутам Быспуриджитака Мапигава Душа Вадарши. Пурнаха Рагара Сасагара Сара Муртихи. Сарадхика Маикада Кришна Сиад дей тагада Хари Хари Хари Аджанулл Амбита Фуджаву Каннака Хабодату, Вишамбару, Вижабару, Джагадхар Мапалу, Бандеягат Приякару, Карнаха Ботару, хари Кисна, Кисна, Хари, Хари, Хари, Рам, Хари, Рам, Раму, Раму, Хари, Хари. Нама Миганге Тавапад Сура, сура, ирбандито, дибарупа, бхабхан, чам, бхабхан, синитам, Нарайоно Прияманагамада Пахарам, Барана Сипурапати Бхаджави Хишанатам, Бхаджи Саджоса Бадани, Лакшмириджа Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Хари, Хари. Хари Тади варам мамручирам навам навам, тади ваша шатмаха сомахасава, тади вассокара навасанам нинам, ядуттама сроку ясуху навам навам, Гудья Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Парамахамса Джагат Гуру сказал, Когда мы уходим в Хариваджан, мы собираемся открыть один аккаунт пропитас и потерять. сказал, когда кто-то прекращает совершать Харибаджан, хари он начинает... <со> То есть, если кто-то не может понять <со> Харибаджан, <со> в этом нет ничего плохого. Но если кто-то не может понять его совершенно, и это крайне опасно. Что я говорю здесь не является какими-то моими собственными измышлениями. Я говорю лишь то, что слышала от Бхактина Такора и Шилы Если вы гневаетесь на то, что вы слышите от меня, это говорит о том, что это настоящая харикатха. Если вы честны, вы можете выступить вперед и сказать мне, что я <risa> говорю вне соответствия <risa> с наставлениями Вишила Прабхупады и Бхактиантакура. <risa> <risa> <risa> Прамхал Царжикат Он знает, он беспокоится о всей сампродайе. Чистый преданный переживает Но о каждом, не только... он не переживает о своем теле, о славе. Им это совершенно не интересно. Они беспокоятся о сампрадайка Кавани Квайпхаб. И если кто-то отступается от чистого учения, чистый преданный вынужден сказать об этом. И я прошу вас, если вы не можете переварить то, что я говорю, вам будет лучше не слушать этого. Так или иначе, Шила Прабхупада объясняет, что если кто-то оставляет Харибаджа, вначале, возможно, вы хотели принять прибежище Гуру и но затем из-за каких-то своих сахаджи, самскар и хороших впечатлений с прошлых жизней, вы решили оставить. Итак, Шила Бхактистан Сарасвати Такурпападжагадгуру много раз говорил, interest, что мы ведомы либо личными интересами, либо публичными. Мы очень заинтересованы в в том, чтобы удовлетворить Господа. Нам не должно быть, для нас не должно быть важно порадовать публику и точно так же исполнить какие-то свои корыстные мотивы. Мы должны быть заинтересованы лишь в том, чтобы доставить радость Верховному Господу. Наша харикатхани для того, чтобы удовлетворить самих себя и окружающих. И нельзя забывать об этом наша харикатха для того, чтобы удовлетворить Верховного Господа. Прокхупат объясняет, что лишь проститутка пытается доставить удовольствие другим, но саду должен стараться порадовать Господа. Таким образом, мы всегда должны быть фокусированы на этом, на том, чтобы порадовать Господа, и не придавать Interest, Большого значения удовлетворению окружающих своих арикадхой. Сегодня день явления Авирбаф Титхи Бхагавана Шри Кришна. Бхагаван явился в этом материальном мире для того, чтобы дать нам возможность служить. Если бы он не сделал этого, мы не смогли бы ее совершать. BigQuery, если бы он не дал нам служения в форме виграхи, или прямым образом, хотите, как, например, существуют преданные, которые служат Боговану напрямую, как, например, Мадавендра Порипат служит в уме Боговану и могут непосредственно наблюдать его. Прежде чем служить Господу а или Его преданному, Сару. необходимо понять а пракри... их Апракрита Сварупу. Апракрита Сварупа -бхагавана. А Бхагавана. И чистого преданного. Без этого мы не сможем служить. Объект моего служения должен быть понят мной я должен осознать на какой находится он платформе это первое что я должен понять положение того кому я поклоняюсь Таким образом, no. без осознания Сварупы Севе Виграхи я не смогу служить. Если я буду служить, как мне захочется, и при этом обрублю связь с Гуру варга, это совершенно небезопасно. Если мною будут руководить желания протиштхи, это никак не может считаться служением. Поэтому Бхагаван -ши Кришна в Бхагавад Гите говорит. Tama charata vartati no sa sidim no If somebody going to avoid the scriptural instruction. Если кто-то будет пренебрегать наставлениями Шрота тем знаниям, которые они посылают нам, мы не сможем совершать служение. Такая личность не сможет обрести ни ситхи, ни трансцендентное блаженство. То есть, составив тело, Джива не сможет достичь высшего совершенства, парамугатия. В Нарад Панчаратре also it сути бидинг бина бхакти сути если вы, вы баджан, если вы хотите подтвердить, что вы совершаете абсолютный баджан, если вы хотите всем это доказать, я не против этого, продолжайте. И Прабхупад говорит, что я не против Рагануга Баджана, я сам хочу совершать его. Когда Прабхупад рассказывал Харикатху на Радхакунде, Какие-то сахаджии набросились на него. Хотели, хотели наброситься. Потому что Прахупад сказал, что своим последователям, что нельзя ходить к ним, иначе все пропадет для вас. И они выступили против него и сказали, это вы сахаджи, почему это мы сахаджи? Да, сказал Прахупад, действительно. Мы — апракрита сахаджи, а вы — пракрита сахаджи. Мы — апракрита сахаджи, потому что святая Дхама внутри нас. А вы — материальные сахаджи. То есть мы сфокусированы на том, чтобы сохранять связь с трансцендентным миром. А вы — материальные сахаджия. Итак, в соответствии со своим желанием, Просто лишь захотев, я не могу совершать Харибаджан. Если я буду совершать Харибаджан сам по себе, не находясь в связи с Гуру Варгой, Мои действия не могут называться, считаться служением. Помимо этого, в Нарда Панчаратре сказано что такие действия, есть не что иное, как беспокойство. То есть, вы, совершаете тем самым, вы доставляете тем самым беспокойство нашей Гуру Парампари. Думаю, что вы служите. Обычные люди в действительности совершенно не заинтересованы в Хари-баджане, в подлинном баджане, поэтому они гневаются, когда слышат наставления наших Ачарьев. Так или иначе, я хочу привести несколько примеров, чтобы... Вы смогли понять то, о чем мы говорим. Когда Чота Харидас нес рис от Мадавидевидаси с Саларнадхавпури, с ним был он также нес по наставлению Бхагавана Даса очень, немного очень хорошего риса. Он нес на голове этот мешок с рисом большой мешок и мешок поменьше для служения Махапрабху. Когда Махапрабху принял сваренный рис, принял прасад, Бхагаванда все приготовил и поднес бы Махапрабху, Вначале предложил Бхагавану, затем прасад принес Махапрабху, но ну, Махапрабху и есть, и в действительности Кришна, и он... Вкусил nice просада и начал хвалить. Замечательный рис. Откуда он? Багавандас. Объяснил. Его принесли от Мадхови Деви Даси. А кто? Кто принес? вот наш Чото Харидас принес. Махапрабху промолчал и ничего не сказал в ответ. Приняв просад, он пошел в комнату и сказал Говинде, сегодняшнего дня не позволяйте Чхоту Харидасу входить ко мне. Я полностью запрещаю ему». Не разрешайте ему заходить сюда. Не, за не разрешайте ему заходить в храм Гамбира. This way, actually, nobody can understand what, what problem happened. никто не понимал, в чем дело. В конце концов, преданные поняли, что что-то произошло. И наш Прабхупад дает пояснение Kishnabha к этому Kishnabha моменту, и его необходимо понять, прежде чем мы начнем Рупануга Рагануга Баджан. Итак, предные Махапрабху поняли, что что-то произошло, но Махапрабху не объяснял, а Прабхупад поясняет нам, когда Чотахаридас отправился в дом Мадави Девидаси. В то время Мадавидавидаси Давидаси была очень пожилая женщина, старая. И в действительности, она, ее имя упомянуто в списке вечных спутников читаний Махапрабху. Как же это возможно, чтобы что-то Харидас почувствовал к ней какое-то влечение? В действительности, там была юная девушка. Она служила Мадавидавидасе. И Чата Харидас, он просто что-то почувствовал в сердце. Он даже не разговаривал с ней. Но Махапрабху, то есть сам Кришна, который находи, находился, находится в сердце Чата Харидаса, сразу же это осознал. И Махапрабху подумал что я не могу позволить тому кто принял отреченный образ жизни делать что-то недозволенное либо в сердце либо непосредственно в действии я не могу позволить это делать Итак он в конце концов принес этот рис и Махапрабху принял его. И так, в очень-очень тонкой форме все эти, то есть это чувство, которое возникло у него к юной девушке, перешло в рис, который вкусил Махапрабху. Таким образом, он его даже не готовил. Просто лишь прикоснувшись к этому рису, в него было вложено вот это то, что о настроение. Что-то Харидаса, и Махапрабху немедленно все понял. Как только вкусил. Итак, если вы вкушаете что-то, что было приготовлено материалистом, или даже порой какие-то богатые люди жертвуют рис, дал саньяси, и из-за этого саньяси, их умы оскверняются, и они перестают совершать Харибаджан. Прежде чем давать оценки чьим-то действиям, необходимо занять platform. нейтральную платформу, и с этой нейтральной позиции вы сможете понять то, о чем говорит Прабхупат и Шила Бхактюна Такур. Для того, чтобы избежать беспокойств, то есть имеется в виду прерывание, наша Гуруварга образовала ученическую переемственность, которая защищает сидхантование. Совершение Кришна Баджана невозможно для обусловленной души. В самом начале я говорил о том, что, прежде всего, необходимо понять положение Кришны и Его преданных. Если вы не сделаете этого, вы не сможете служить Ему. И, как правило, обычные люди не могут служить Кришну. Но лишь под руководством чистых преданных они могут практиковать. В конце концов, они станут способны повторить чистое святое имя. Они в процессе своей садханы повторяют э, гайтри мантры, которые получают от чистого преданного, и при помощи камгайтри -кам бич они поднимаются на уровень выше, выше. При помощи этих мантр возможно поклоняться Шикришне. В, Ши в чайтан сказано, что Бхагаван явился в этом материальном мире, в действительности Бхагаван совершает различные игры во всех брамандах, в бесчисленных брамандах. И сегодня в этой браманде, где находимся мы, явился Бхагаван. Но в действительности Авибаб Ави лила, лила, лила, лила, лила, лила вечна Лила явление Бхагавана вечна, он постоянно является лила. в разных брамандах. Итак, каждая лила вечна, каждая доля секунды лилы вечны. Наша Гуру Варга задействует на служение Бхагавану, который пристает перед нами в форме божества. Но в действительности это само, сам Верховный Господь, Верховный Господь, говорится в Читании Чиритамбрите, что это не божество, что это сам Верховный Господь. И в действительности у нас есть много доказательств бипро, в Священных Писаниях бипро, этому. В Читании Чиритамбрите сказано, «Чири Тамбрити, что отчет о випре и бора випре. Наверняка вы знаете эту игру, эту лилу. Я не буду рассказывать в деталях, когда Чота Випра отправился во Вриндаван, чтобы пригласить Бхагавана. Пойдем со мной. Потому что ты очевидец. Ты все видел. Ты должен пойти со мной. Бхагаван ответил. Никогда не слышали, никто никогда не слышал подобного, чтобы Виграха ходила. Сделай так. Просто Просто соберись собрание, и я там подтвержу все, что необходимо. Все услышат мой голос. Но так, чтобы божество шло, такого невозможно. Но на это что-то Випра сказал. Но ведь если Виграха может говорить, она может и ходить. Ты же, Господь, разговариваешь в форме виграхи, поэтому ты можешь и пойти. Поэтому пойдем, пожалуйста. Итак, по просьбе, по его просьбе, Бхагаван пошел, вы знаете, это место Сакши Гапал, он пришел туда, и потом он остался там. Благодаря этой истории мы можем заключить, что Бхагаван и виграха едины, не отличны друг от друга. В переводе «виграха» означает «пролитие милости на нас». Тот, кто проливает на нас милость. Багаван дает нам возможность служить, и это и есть проявление милости. Что же это за возможность? <связать> Бхагаван? не может сказать, мне не, не нравится то, что ты делаешь. Мне это не нравится, виграха, что ты мне предлагаешь. Вот это мне не предлагайте. В, вот это мне нравится. Это, вот это мне предлагайте. Это, это это это, этого не говорит Бхагаван в форме Виграхи. По милости Гуру Варги, Бхагаван приходит к нам в этой форме. Тем не менее, служа Ему, мы должны быть очень осторожны. Необходимо осознать, что Богована нравится, а что не нравится. В Шимат Бхагават Махапуране сказано, что сегодня ночью в 12 часов ночи явился Богован. Ши Рамчандра родился в 12 часов дня и в это время Суя, Бог Солнца, был, занимал пик небосклона и Бог и, и солнце замерло, она не, не хотела сходить с вершины неба, не хотела продолжать свое движение. И бог, Сон, бог луны Чандра, он опечалился, как же я тогда увижу, увижу Бхагавана, если Сурья не уходит. И тогда в следующий раз, в действительности в династии Сурья, Рамачандра родился, то есть он родился в династии Сурья. А Бхагаванщик Кришна принял рождение в династии Чандры. Во всем Бхагаватам, то есть в Бхагаватам объясняется, что и Сурья Вамша и Чандра Вамша, они, они описываются в Бхагаватам. То есть, чтобы Господу Луны, чтобы Бог Луны, не, чтобы утешить его, он явился как Кришна уже в ночное время. В 12 часов ночи. Это произошло в Мадхуре. Мадхура – это объясняет, что Мадхура – это обитель гьяны. И, И на этой платформе, то есть там в Мадхуре, невозможно служить Бхагавану от всего сердца, потому что это в действительности обитель знания. А Васудев Махараджа Шуда Сатва. Представление so, Шуда Сатвы. There, Воплощение Шуда Сатвы. И Бога Бхагаван явился там, не так, но не как это. обычный мальчик. Его рождение было необыкновенным. <реклама> Что вы найдете в Гита? Бхагават Гита, А говорит. Мое Лила Лила моего рождения Дивья, то есть троцветная. Но можно сказать так. Но если я спрошу you? вас, когда Арджуна? Always played, always, always, а Вечный спутник Бхагавана, все время путешествовал с ним. Они спали вместе и ели. Так вот, когда Арджуна смотрел на Кришну, когда you know, он видел его, неужели вы думаете, что он видел его? материальными глазами, то есть видел его как часть материального мира. Арджуна близкий друг Кришны. Соответственно, его Даршан должен быть чистым. Его видение должно быть чистым. Почему же тогда в Бхагаватти Арджуна говорит, что сам Бхагаван говорит Арджуне, твоих глаз недостаточно, Би чтобы Би увидеть Би меня, Би мою трацидентную форму. Би Ты не можешь увидеть меня своими глазами. Поэтому я наделю тебя трацидентным видением Диви Чакшу. То есть, как вы думаете, неужели даршан Аршуны был полностью материальным? Зачем ему было вот это вот трансцендентное видение? В действительности? Бхагавадгита доступна для нас лишь благодаря is, милости Господа и вопросам Арджуны. Uh, like a... er. a... a... a... a... Он задавал a... вопросы a... так, как будто бы он, он действительно не знает то, о чем спрашивает. Будто бы он невежественен в этих вопросах. Но если бы он не занял эту позицию, если бы он и так все знал, мы бы никогда не получили Бхагавадгиту, и Бхагаван бы не ответил на его вопросы ради нашего блага. Бхагаван говорит, что я наделю тебя диви чакшу трансцендентным виднем, потому что иначе ты не сможешь увидеть мою Вишварупу, мою, мой трансцендентный облик. Но наши комментаторы говорят, что это не означает, что у Арджуны было действительно в материальном видении, и что он не обладал этим трансцендентным виднем. Он в действительности видел Бхагавана как своего друга. Поэтому он хотел ему дать возможность видеть, особенную возможность видеть. Потому что ты привык видеть меня как своего друга. У них были очень сладкие взаимоотношения, сладостные взаимоотношения. И с этой точки зрения невозможно было увидеть Вишварупу Бхагавана в самом деле, Бхагавад-гите, бхагавад Бхагаван говорит, что мое рождение, Абирбаб, и карма, то, что я делаю, все мои деяния после Рождение в этом мире, даже уход, все это имеет глубинное значение. Если кто-то сможет постичь мое трансцендентное лилу рождения, такой личности не нужно будет рождаться вновь. Рождаться в этом материальном мире. Потому что если мы сможем осознать практита вирва Бхагавана, мы осознаем все. Если вы осознаете рождение, лилу, рождение Бхагавана и остальные его последующие лилы, вы тем самым осознаете все и сможете войти в трансцендентную дхаму, а не нужно будет возвращаться в материальный мир. Когда anyway, Брахма so, и другие demigods, полубоги, together, объединившись, стали просить Бхагавана, они пришли на берег Кира Такашая Вишну. Имеется в виду на берег океана Кира, Кир Сагар. Все полубоги взмолились Боговану. Ма. В Даже сама Придхи мать земля, вместе с полубогами молилась на берегу Кхирсагара. Они не видели перед собой Бхагавана, ни, ни Брама, ни полубоги не могли его видеть, но они стали возносить свои молитвы. Брама начал воспевать Пуруша-Сукта-Мантру. При помощи. Брама поклонялся Боговану, молился ему, тем не менее не мог до сих пор увидеть увидеть Богована. Тем не менее благодаря его молитвам как ответ, он услышал божественный голос, поскольку Богован был удовлетворен его стараниями. То есть суть в том, что даже Брама не смог получить даршан даже. Смог, даже он не смог увидеть Господа Рама, Шанкар, там присутствовал Идра, и сам Шанкар Вару, Индра Варуна никто не смог see. увидеть Богована Вначале является Бхагаван Ананта can appear приходит Бхагаван Анантодев can appear Приходит Ананта Санкаршан. Он пришел, он явился в лоне Деваки. Спустя шесть-семь месяцев тело ребенка было перенесено в луна мамарахиния. You know, в конце концов, балада уже махараж родился the... из луна мамарахиния. Uh, Обычно это занимает 12. То есть развитие no, 9 плода 9 занимает 9 месяцев. 9 months. 9 months Аллаховьи Maharaj was transferred into Umba, you know, Rohini uh, After that, in the meantime, Bhagavan also, as per previous commitment, Bhagavan going to appear in the heart of Vasudevhi Maharaj. Bhagavan going to appear и в начале действительности Кришна Бхагаван явился в сердце Васудева Махараджа. Его рождение не было подобно человеческому. Из сердца Васудеву Махараджа он вошел в лона Деваки. То есть при помощи теджа, -ja. силы, энергии mm -hmm. он, он был перенесен в лона деваки сердца Васудева. В виде сияния, которое обрела mm -hmm. которая деваки, realize, mm -hmm. и Камса осознал, mm -hmm. что похоже mm -hmm. это тот mm -hmm. самый ребенок. Тот самый ребенок, который должен меня убить. Я хотел сегодня сказать очень многое, но из-за беспокойств я не смог сказать все, чего хотел. В действительности своими. Но anyway, вы доставляете неудобства. Of, you know, Итак, через месяц девоки. И родился. Кришна, и вначале явился первый ребенок. это долгая история, в которой заключена глубокая седанта. То есть первые шесть детей, шесть мальчиков, появились. То есть so, один за другим появлялись дети, их было шесть. В этом заключена, заключена особа ситханда. Это были сыновья Калнеми. Когда Камса... А в действительности Калнеми это и э, был Камса. Один за другим эти дети умирали. Точнее погибали. Вначале родился. Первый ребенка сначала Камса убил. И Иваса обратился к То есть, вначале начале хотел убить саму девоки, И Иваса сказал, но ведь это то, за что тебя будут критиковать. Это не самое лучшее действие. Не самое лучшее, что ты можешь сейчас сделать. Действительно, ведь, Сказано, что восьмой ребенок тебе принесет тебе проблемы, доставит, но не она и не первые дети. Зачем же тебя убивать мою жену, свою сестру? Я обещаю тебе, что Baby, Я буду отдавать have. тебе всех детей, которые у нас родятся. You. You И ты можешь делать I'm с ними все, что have. захочешь. И Камса поменял свое решение, разубедил его. Он подумал, да, действительно, все будут критиковать меня, если сейчас убью ее. Собеседник действительно надевает никогда не врал. И Камса хорошо знал об этом. Он был уверен в словах Васудева. Well, no no Итак, он убедил его отдать ему back, ребенка. Think, Васудев Махарадж взял его. Но уходя, он подумал, ведь я не могу доверять ковсем. Тот, чье сердце грязно, может сделать все, что угодно. Асаду, саду может стерпеть все, что угодно. No его терпению нет конца. Благодаря могуществу, которым наделяет его Верховный Господь. Нет ничего, чего бы не смог стерпеть Саду мин, А вот пандиты, они независимые. То есть настоящие пандиты, они не полагаются ни на кого, лишь на Бхагавана. Мадвен Дапурипат не собирал деньги из западных стран, чтобы устроить фестиваль, чтобы сделать праздник. Of Он лишь полностью полагался на Бхагавана, и все автоматически пришло к нему. So, So Настоящий мудрец Матера, обладает знанием, prakyta, что есть материальное, что м... процедурное, пракрита и апракрита. Он смотрит на материальные вещи и осознает, что это оковы, туда не нужно ходить, к, ней, к этому не нужно прикасаться. Удава you know, Махараш oh. спрашивает, тоже такой пандит, тот, кто образован? Нет, Pandito объясняет Кришна. All, free, Тот, кто осознает, что если я сейчас буду это делать, то это, будет, то это заклюет меня в оков материального мира, поэтому я не буду к этому приближаться. Бхагавану могут поклоняться лишь те, кто полностью свободны, обусловленная душа на это не способна. Лишь мукта, освобожденные души могут поклоняться Бхагавану. Тем не менее, не беспокойтесь, мы верим Бхактину Такуру и Правхупаде, поэтому мы не безнадежны, но мы не должны злиться на Харикатху, Шила Прабхупады и Бхактиан Такура. Если вы злитесь, когда слышите то, что я говорю, это говорит о том, что вы побеждены, вы по поражены, вы потерпели поражение. Допустим, вы сидите передо мной и задаете вопросы, а я отвечаю. А иногда вы, я задаю вопрос, а вы отвечаете. Если я вас о чем-то спрошу, вы разгневаетесь. Это говорит о том, что в нашем диалоге вы потерпели поражение. То есть, необходимо. А, то есть вы гневаетесь, потому что вы осознаете, что я говорил лишь то, что говорили Прабхупад и Бхахтинута Кур. Что не может сказать ничего отличного от их наставлений. Таким образом, ваш гнев подтверждает, что... Бхаксиона Дакур, Шила Бхаксиона Свадди такур Прабхупат, что Шила Кешва Госвами Махараджа проповедь совершенна. И обусловленная душа просто не может ее переварить. Итак, тот, кто четко понимает, что есть Материальные оковы, где они находятся, а что трансцендентно, тот и есть настоящий пандит. И видуша в этом стихе означает тот, кто обладает знанием. И они не полагаются ни на кого. Они знают, что все устраивает Бхагаван. Итак, мы Махараши размышлял, он грядный человек, он может сделать все, что угодно. Сейчас он позволил мне взять ребенка и разрешил идти, но он может передумать в любой момент. Поэтому Прабхупад часто повторял, что вы можете верить лишь чистым преданным, лишь гуру и вайшнавам, ни отцу, ни матери, ни братьям, ни бабушкам, дедушкам, будь им хоть по 90 лет, все равно нельзя им верить, потому что они в любой момент могут изменить свои, свое решение, свои мысли. «Мы можем верить лишь чистому преданному, говорил Прохопат. «Кто же такой чистый преданный? «Тот, кто полностью...» полностью утвердился в наставлениях нашей Гуру Парампари, в следовании их наставлениям. <реклама> <реклама> Чистые преданные гуру Вашнава никогда ни о чем не плачут. Если что-то ушло из их жизни, они не гонятся за этим. Они не сокрушаются о мирских потерях. Нараджи После встречи Васудева и Камсэн, когда Васудева thinking, убедил, что лишь восьмой ребенок принесет тебе проблему, поэтому этого ребенка ты можешь оставить. Но Нараджа Махарадж размышлял, мы не можем быстро убить Камсо. Если он какие-то оскорбления совершит, он умрет быстро, но... Итак, Нараджи Махараш пришел к Васудеву, и... Нет, он пришел к Камсе, Камса усадил его на хорошее, хорошее сидение, как твои дела, и Камса все в деталях рассказал. Родился ребенок, я его отдал назад, о, назад на Судеву. Нараджима Храйш сказал на этом, Будьте будь осторожен, путешествуя. Недавно и я побывал на горе Сумеру, в Парват, в Бхагаватам месте описание Итак, это этой горы. там собрались полубоги, я хочу тебе рассказать некоторые секреты, которые мне удалось узнать. Эти полубоги задумали убить тебя. Поэтому ты никому не доверяй. Никому не верь. Васудев. Он необычный человек. Он so пришел сюда вы... исполнить определенную миссию. Конечно, сказано, что восьмой восьмой ребенок тебя убьет. Но знаешь, полубоги, они очень умные. Но если они по порядку считают, то да, восьмой ребенок. А если они считают наоборот? Может, они считают восьмой, седьмой, То есть, может быть, быть они вопрос на, на, на порядке считают. И тогда И первый ребенок 8. это восьмой. Итак, Нараджи Махарадж его убеждал специально, чтобы Роджа. тот начал совершать Роджа. греховные Роджа действия Апаратхи, которые в действительности. 1, 2, его же самого и разрушили, убили бы. Поэтому Камса начал думать, да, действительно, первый ребенок, значит, тоже может быть опасен для меня. И тогда он забрал ребенка с колен Деваки и А камень. Boys, разбил его голову, убила. И так он делал с шестью детьми. Oh. That, the, the Седьмым ребенком в лоне Деваки был Ананта Деффу. Санкарша. Вначале so, as as он voice, проявился как Божественный Haleva Голос. Кришна и Балрама в действительности представляют собой одно целое, но в них есть разница. Кришна Бхагаван родился очень быстро. Когда 7-й месяц была снижена. После этого, Кищён в 12 И очень быстро. больше месяцев, чем Кришна. Можно посчитать по вишнавскому календарю, какая разница, сколько дней. Некоторые утверждают, что Балдейджи хорошо родился за год до появления Кришны. Но в соответствии с нашим календарем это неверно. в Гупал Чампу и других Пуранах в Шиман Бхагаватам» сказано, что в одно и то же время Кришна явился и в Мадхуре, и в то же время ночью в Гакуле. в есть, самом деле, в Но есть то не в одно и то же Шода, время родила мама Ишоуда и Деваки. В тюрьме, в Мадхуре, когда явился Кришна, он пристал в форме Нарайны, форме с Шанка Чакрой Гады. Увидев его Васадева и Деваки, возмолились ему. Кто поверит, нам, что... Кто поверит, что ты наш сын? Как это возможно, чтобы ребенок появился со всеми этими проферналиями, Шангой, ша раковиной, булавой. Дхара, Адрон. Дхара и Дхара, это вообще Нандо Баба и Васуде. Нандо Баба и Ясу Дам. И это Присни, Присни Гарва. Это значит Сутапа и... Я не забываю. Но, в общем, два. в первую очередь, когда он был тысячи Отвечает им, «Вы тысячи лет совершали баджан и хотели обрести такого сына, как я». Но в действительности это невозможно. Поэтому я пришел именно в этой форме, чтобы напомнить вам об этом. This you know также uh, but name that uh, did, uh, Aditi, и по просьбам, в конце концов, они Бхагаван принял форму ребенка, и тогда они забыли о том, что видели. Потому что пока перед ним Бхагаван был в форме, то есть пристал перед ними в своей форме. Они не могли проявлять любви к нему. Но затем он превратился в ребенка и благодаря влияние Йога майя, они забыли обо всем и ничто не препятствовало их родительской любви. That, Бхагаван problem, anxiety, so и Бхагаван то Бхагаван... Сказал или вселил мысль в Васудеве, что если вы переживаете за меня, почему бы вам не отнести меня в дом надо Бабы? Итак, по наставлению, по совету Бхагавана пересел пересек реку вместе с ребенком. Он открыл тюрьму, каким-то чудом смог открыть замки. И снять с себя кандалы и вместе с ребенком пересечь емуну. В то время иммуна была очень широкая. Шел дождь. Тем не менее, Васудева Ананта, Ананта Дев защитил. Масудева с ребенком. Масудева не видел, но за ним находился Анантадев, который был как зонтик для них. Благодаря его помощи они достигли Гакулы. Going to give birth to one baby, and the Итак, и деваки, и, как я уже говорил, мамы Шуда одновременно родили. И о что-то не Изначально мама Ишода так сильно устала во время родов, что не могла даже разглядеть, не могла понять, кто родился, мальчик или девочка. Джога своим подпишет Гапал Чампу, что родились и мальчик, и девочка. Мальчиком был Кришна мы называем Кришну Нандан, Шачи Мама еще была без сознания после feeling когда ему хорошо отправился в Гокулу, по совету Бхагавана он посоветовал поменять детей. Там есть девочка, которая родилась у Мамайшоды, просто поменять детей. Он проделал огромный путь поменял детей по устройству йогамаи, во сдачу не понял, что еще и мальчик там был. Он увидел лишь девочку. Как только он положил Кришну, Нанда-Нанда Кришну. А, то есть как только он положил ребенка, нанда нанда -на -ши Кришна и Васудева нанда на Кришна слились в единое целое. Back into the Девочку cell. он забрал с собой so, в тюрьму. Он зашел в тюрьму, одел на себя кандалы, так чтобы Камса ничего не заподозрил. И двери также были закрыты на замке. Когда девушка заплакала, ключник проинформировал Камсу, что родился ребенок. Потому что такое было наставление Камса, что каждый baby раз, baby как baby только baby родится baby ребенок, ребенок, немедленно so доложите об этом мне. Камсо подпрыгнул с кровати. Он очень боялся. Не приведя себя в порядок, после сна он побежал. Побежал к ребенку. Он открыл тюрьму и забрал, забрал, ребенка, выхватил ребенка с колени Деваки, с рук Девы Это же, это же девочка. Ты уже убил всех моих детей, всех моих сыновей. Хотя бы позволь остаться в живых, моей дочке. Но Камса был настолько безжалостен что он выхватил ребенка из рук своей сестры и бросил ее на камне, То есть он разбил, попытался разбить ее голову о камни, но девушка как-то выскользнула из его рук и поднялась наверх и обрела восемь рук. И начала говорить: "Глупец, для чего ты убиваешь меня? Тот, кто убьет тебя, уже родился. Кампа очень разнервничался. Он не мог, не понимал, как это возможно. Я же постоянно следил за девоки. но Махамая которая была I'm эта exactly девочка me, продолжала Actually, you, тот кто и, убьет и, тебя и, уже и, родился вначале явился Анантадев для того чтобы Bhagavan подготовить почву, затем Бхагаван дал наставление Махамая что все материалисты должны поклоняться Тебе, как воплощению Кришны, Дурги, Катяянья. Вначале начале и то есть Кришна дал а наставление а родиться как Бхан сестре, как сестре своей сестре. Но стоит вопрос: родилась ли это Йога майя или Махамая? Кто это? Багаванши Кришна говорит, что все. Материалисты будут поклоняться тебе для того, чтобы получить твое благословение. Материалисты будут поклоняться тебе в различных твоих проявлениях для того, чтобы исполнить свои материальные желания. И в связи с этим Вишна Чакаратипад говорит, что Йога Майя не нужно было являться ради исполнения такого задания. Это слишком мелкое задание, слишком мелкое служение для нее. Йога Майя осуществляет лишь процентные лилы. Она принимает участие в их организации. Как в случае с гопи, когда гопи думает, что мы женаты, но действительно, то есть мы замужем, мы замужние, но в действительности это не так. В действительности у, у Гопи один единственный муж, но Гопи думает, что они замужем за другими людьми и Кришна их любовник. Они воспринимают Кришну, как любовника. И все это они… То есть, так они думают лишь по под влиянием Расалила длится ночь Брамы, Брама, Бра, Брамакал. Но они думают, что Расалила заканчивается через секунду, как только начинается. Все это влияние Махамая. И Вишна Шахадипат поясняет, что йога Майя для такого небольшого, незначительного служения не нужно было являться. Махамай было достаточно для исполнения этого задания. Итак, Кришну перенесли в Гакуру, и ранним утром Нанда Баба и в увидели, что Мама Ишода родила ребенка. <говорит> Но об а Босуде в такой информации не не давалось. Атмани жате, This honor is only given to and not even to It means, I mean, literal meaning. if going to Атмаджа означает, um, что это указывает на родителя, родившегося ребенка, и оно используется в отношении Деваки и Нанда бабы, но не в отношении Васадеви и Деваки. Поэтому мы и говорим Нанда Нанда на Кришна, Нанда Атмаджа, то есть тот, у кого родился ребенок. Утром все браджаваси также увидели, что родился мальчик цвета индраниламани, то есть темного цвета. «Новости во Врадже распространяются чрезвычайно быстро, и вскоре весь Врадж знал о рождении Кришны. В то время Инанда Баба и Ишудамама были уже в возрасте, у них рождались много дочерей, но все они умирали». В конце концов, Кришна и все Браджаваси побежали в их дом, чтобы увидеть Кришну. Нанда Нанда Наши Кришну. Нанда Баба был очень счастлив, настолько, что невозможно написать словами. Затем провели джата-самскару в ведической культуре существует такой обычай, определенно самскара, обрезание попа, а затем ритуал, который проводит браман, много-много правил и обрядов в ведической культуре, все это было проведено. В конце концов они начали праздновать день явления Бхагаваннад, Кришны. Крашный, потрясающий фестиваль. То есть, Вся Браджатхама праздновала явление Кришны. Браджеваси брызгались молоком, кидались маслом в друг к другу, другу закидывали масло, друг к другу, и так что было даже не разглядеть, кто есть кто. Маслом, ги, йогуртом кидались друг в друга. Вся, весь браш стал скользким от этих молочных продуктов. Нанда Баба устроил огромный фестиваль. когда Нанда Баба был в Аврадже есть место под названием Рая на пути к Дауджи. Рая означает сампати, то есть богатство. Это то место, где хранились все богатства Нандабабы. Когда он жил в Нандаграме, все богатства были перенесены после последствий в кошеке когда он жил в гакуле все его сокровища хранились в рае и все все свое, все свое богатство одежды драгоценности деньги стали раздавать браманам вайшнам Браманы <in> стали возносить ведические гимны, bhajivas, проводить ягию. Все браджаваси стали воспевать славу Нандалалы. Прожвас и пели эту песню. Я хотел сегодня о многом рассказать, но из-за беспокойств so, созданных сегодня я не смог этого сделать. Они пели и танцевали под you know, эту песню. И Прабхупат часто говорил, что явление Кришны должно происходить в нашем сердце. Если мы будем праздновать его явление внешне, будем все украшать, подносить фрукты, цветы. Это не то, что нужно. Необходимо украсить свое сердце так, чтобы там в действительности появился Кришна. Я говорил об этом много раз. Нужно пригласить свое сердце Ананта Дева. Но кто может это сделать? Кто сможет разместить без Ананта Дева невозможно поместить в своем сердце Кришна без Виш -девай. В нашем сердце восцарится Кришна. Итак, мы должны каждую секунду своего существования чувствовать явление Кришны в своем сердце. Если этого не происходит, мы испытываем ощущение того, что является майя, то есть нет so, другой альтернативы. То есть имеется в виду, что в сердце находится либо майя, либо Кришна. Krishna, Krishna Raja, Кришна, Кришна проявится в нашем сердце, лишь когда оно станет лишудасаттвой, когда мы очистим и его и до шу шу шу такой саттям, степени полубоги не зашли, чтобы прославить Лона Девакима. То есть в действительности явление Кришны в Гакуле у Мамы и Шоды крайне засекречено, сокрыто от общих глаз. Никто из посторонних не знает об этом. Они знают лишь, что Кришна родился у Деваки. Он не спит. Атапите, дево, падаму, дайо, прасадо, лесо, нугрит, евахи, жанати, татьям, Бхагван, Махинмо, ночка, ночка. Аниям, It is not possible for. It is not possible. It is not possible for anybody. В действительности можно пытаться до бесконечности осознать, понять твои лилы, но это невозможно life, для богословной души. Life, когда кто-то же получит хотя бы немного милости Бхагавана, но ча и ко у – это Джейми Горг говорит. «Бои персональные форты, по инфинитивной природе, вы не можете реализовать татта Кришна. Если вы можете милости Бхагавана, которую мы можем получить с помощью Гуру Ивашнавов, для нас станет возможным Бадам, осознать Бадам, его явление. Если мы получим настоящую Крипу, мы осознаем, кто Кришна, кто такой Кришна, зачем он явился. Каков смысл этого? Прежде всего, надо понять, что он Ананта. То есть имеется в виду, что он бесконечен, безграничен. Как же тогда он смог принять тело маленького ребенка? Прабхупат говорил, что самое лучшее в день явления Шри Кришны читать читание Бхагаватом. Потому что читание Махапрабху и Шикришна едины. Я хотел сказать многое, но не получилось. Я хочу на этом остановиться.